тут классно, никакой встречки, никто не мешает, только чувствуешь себя как за колючей проволкой, поскольку трасса огорожена и в общем, ну не знаю, просторов не хватает. Наверное, где-нибудь выбежим из-за этой загородки.